Купив участок и оформив его в собственность, возникает проблема выбора проекта будущего дома. Существует несколько вариантов. Выбрать типовой проект, заказать индивидуальный или за основу взять опять же типовой, но изменить его, что называется, под себя, в разумных, конечно же, пределах. В этом случае вы можете сэкономить значительную часть денежных средств, так как авторский проект стоит гораздо дороже типового. В обоих случаях есть и плюсы и минусы. Индивидуальный проект прежде всего хорош тем, что ваши мечты о единственном и неповторимом наиболее полно смогут отразиться в действительности. И что может быть даже более важно, весь процесс строительства будет осуществляться под авторским надзором, если это, конечно, предусмотрено договором. Если же вы выбираете индивидуальный проект, то будьте уверены, что подобного дома вы больше нигде не увидите. И, кроме того, вы сможете почти полностью удовлетворить любые потребности не только свои, но и остальных ваших домочадцев. Что касается минусов индивидуального проекта, то главный минус – это, пожалуй, его стоимость. Еще один, скорее, не недостаток, а риск – это низкая квалификация архитектора. Любое неверное решение при разработке проекта приводит, как правило, к удорожанию строительства или недолговечности сооружений. Поэтому в случае выбора собственного проекта дома, не экономьте на архитекторе, так как свой дом вы строите раз в жизни. А чем лучше специалист, тем меньше вероятность того, что вам придется делать это дважды. Причем учтите, что ни времени, ни потраченных нервов, ни денег за попытку строительства воздушных замков вам никто не вернет. Из плюсов типовых проектов следует отметить то, что он обойдется вам гораздо дешевле авторского. К тому же, если хочется внести какие-то небольшие изменения, то это вполне реализуемо. Причем, скорее всего, по нему уже строили здания и в документации внесены соответствующие исправления и убраны недостатки. Из минусов – это вероятность увидеть точно такой же дом через дорогу и некоторые издержки и типовой планировки помещений, с которыми вам придется смириться. Какова же будет площадь и этажность вашего дома, зависит только от вас. Мы будем придерживаться минимума. Вам будет необходимо по комнате на каждого члена семьи, плюс одна большая общая гостиная. На стандартную семью из четырех человек нужно четыре комнаты в среднем по 15 квадратных метров, а также гостиная, составляющая в среднем 20 квадратов. Добавьте сюда кухню минимум 10 квадратных метров, коридоры, один или два санузла и получите, что общая площадь должна быть приблизительно 100 квадратных метров. И этого достаточно для вполне комфортного проживания. Конечно, добавить площади вам никто не запрещает, но все, что меньше 90 квадратов, будет слишком мало для семьи из 4 человек. Если этого вам покажется мало, то подумайте о расходах на эксплуатацию вашего дома после окончания строительства. Какой же лучше строить дом? Одноэтажный или двухэтажный? Здесь следует отметить, что при одинаковой площади двухэтажный дом обойдется вам дешевле, как при строительстве за счет меньшей площади фундамента, так и в период эксплуатации за счет отопления. На первом этаже лучше расположить общую комнату, столовую и кухню, а второй этаж отвести под спальные помещения. Санузлы необходимо разместить на каждом этаже. И конечно же, если есть такая возможность, предусмотреть подвальное помещение. Там вы сможете разместить постирочную и котельную, или мастерскую и бильярную, кому что нравится. И в заключение еще один совет. Если вы по каким-то причинам не сможете контролировать ход работ, пригласите хорошего специалиста на весь период строительства, как говорится с нуля и под ключ. Поверьте, с ним вы сэкономите больше, чем без него потратите. В следующем видео я расскажу об ошибках при устройстве фундамента. Не пропустите, а я с вами ненадолго попрощаюсь. Спасибо вам за внимание и всего вам доброго.